Многие люди очень обеспокоены приходом Антихриста и его тремя шестерками, чипами и всем остальным. Люди так много уделяют времени Антихристу, проповедуя о его приходе, но почему-то никто не говорит о пришествии нашего Господа Иисуса Христа. Никто не говорит о печати Божьей. Но все говорят о печати Антихриста. Печать Антихриста это образ плотского человека. Это похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Печать же Бога нашего всемогущего это святость, это отделение себя от этого мира, это полное послушание и повиновение Иисусу Христу в Духе Святом. Никто не говорит о печати Божьей, все говорят о печати Антихриста и о каких-то чипах. Но вся загвоздка в том, что люди не понимают, что церкви этого мира это и есть часть Антихриста. Люди очень поздно поймут, что их имена не записаны в книге жизни, когда они предстанут пред Богом. Они слишком поздно поймут, что они и были частью этого антихриста, и что печать зверя была на них. Если они жили по похоти очей, по похоти плоти и по гордости житейской, если они грешили, то это и есть тот самый чип, который люди ждут. Но никто не живет по образу нашего Господа Иисуса Христа. Никто не живет верой. Никто не живет в святости, никто не повинуется нашему Господу Иисусу Христу, слыша голос Его. Все хотят ждать Антихриста, все хотят жить для себя, угождать своей плоти, жить по образу этого мира, ходить в мирскую церковь и думать, что они спасены. Но в этом-то вся и беда что вы однажды проснетесь и слишком поздно будет что-то менять. Уже сегодня начните жить свято, уже сегодня отделите себя от этого мира, не живите как этот мир, не живите по-мирски, но угождайте Господу нашему Иисусу Христу, слушайте голос Духа Святого и полностью повинуйтесь Ему. Потому что вы можете однажды проснуться и обнаружить, что вашего имени нет в книге жизни. И тогда уже будет слишком поздно что-то менять. Давайте еще помолимся с вами молитвой, которую оставил нам наш Господь Иисус Христос. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши